Всем. А ты не забыл, что каждый пройденный день приближает нас к Новому году, праздникам и долгожданным каникулам? Время летит так незаметно, ведь ежедневно мы попадаем в центр самых ярких событий. Именно с ними прямо сейчас тебя познакомит наша творческая команда Универньюз. Меня зовут Аделя Шамилова, и мы начинаем. Изучай физику в новом формате. Петровские чтения 2016 открыли свои двери. Все на матч. Энергетики приняли сборную КФУ. Настал их звездный час. Первокурсники Казани показали, на что способны. Петровские чтения 2016 продолжают традиции летней физико-математической школы-семинара, которая проводится на базе Казанского университета ежегодно с 1987 года. Однако теперь петровские чтения перешли в новый, зимний формат. Какова ее цель? Узнаешь далее. 5 декабря в Казанском федеральном стартовала ежегодная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения». Данное мероприятие возрождает многолетние научные традиции, известные в России и за рубежом. международной летней школы семинара по современным проблемам теоретической и математической физики. «Петровские чтения» проходят на базе Казанского университета ежегодно, начиная с 1987 года. История действительно такой школы конференции, школа семинара она достаточно уже знатная более 20 лет. и главная компонента, которая здесь закладывается, это именно образовательная компонента. Рассудительные профессора Института физики КФУ приобщают молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Здесь каждый может посетить познавательные лекции или выступить с докладом по новейшим достижениям в теоретической и математической физике. Во-первых, это школа. Это означает, что мероприятие нацелено на молодых. Приглашаются известные ученые в области теории гравитации, астрофизики, космологии, и известные ученые читают лекции. То есть это не узкоспециализированные доклады, а циклы лекций для молодых студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых. Параллельно со школой работает научный семинар, в рамках которого все участники получили возможность доложить результаты своих исследований. Аделия Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. То не минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета на сегодня? Расскажет наша традиционная рубрика «Веб-ньюз». Студенты Елабужского института КФУ вернулись из Индии с международной олимпиады по робототехнике, которая проходила на днях в городе Нью-Дели. Владислав Старостин, Азат Насибулин и Ислам Хамитов завоевали первое место в прошедших соревнованиях. Авторская программа Леонида Толчинского появится на нашем телеканале «Универ ТВ». Программа предполагает ярко выраженную авторскую позицию. Сопровождается инфографикой, сюжетами, эксклюзивными комментариями и материалами коллег из федеральных и татарстанских СМИ. В Татарстане подвели итоги переписи холостяков. По итогам управление ЗАГС татарстана предложило создать клубы знакомств в сельских районах республики. В Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Среди участников мероприятия – школьники и студенты, состоящие в поисковых отрядах и патриотических организациях. Стоит отметить, что в Татарстане до сих пор считается пропавшими без вести чуть более 180 тысяч военных. Завершилось народное голосование за выбор имени для талисмана хоккейного клуба «Акбарс». Теперь маскота команды официально зовут «Айс Барс». Жительница Татарстана выиграла чемпионат мира по борьбе на поясах. В категории до 57 килограмм Эльвири Салаховой не оказалось равных. Резиденция Кашбабая и Карказы открыла свои двери в Арском районе Татарстана. Резиденция находится в Еловом лесу на берегу реки Ия, 80 километров от Казани. Накануне в Доме дружбы народов прошла презентация книги «Сказки народов Татарстана». В ней нашли место 35 сказок этносов, представленных национально-культурными объединениями в Казани. Студенческая волейбольная лига Республики Татарстан набирает обороты. В прошедшем туре на площадке спортивного зала Казанского государственного энергетического университета энергетики принимали сборную Казанского федерального. За ходом игры наблюдала Василиса Дзюба.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 В рамках спартакиада студентов и аспирантов КФУ состоялся турнир по шахматам. Студенты-грассмейстеры, мастера Фиде и просто любители этой древней игры в честной борьбе разыграли переходящий кубок. Кто его получил, узнаешь прямо сейчас.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 Турнир по шахману в рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ прошел в Униксе 4 декабря. Собралось большое количество команд от всех факультетов. В полнейшей тишине ярко ощущалось соперничество и концентрация игроков. Я думаю, то, что фаворитами являемся мы. Это не гордость, это факт. И не только мы, естественно, эконом. Но еще, наверное, парочку команд могут составить конкуренцию. Но так как система нокаут то тут все решается конкретно в одной партии. В воздухе будто застыло желание каждого участника первым поставить шахмат. И тогда можно было даже услышать, как скрипят извилины игроков. Все команды сильны, поэтому попотеть пришлось каждому. В тройку лидеров вошли сборные Института международных отношений истории и востоковедения, юридического факультета и Института физики. Юрфак стал бронзовым призером, обыграв эконом. Первое место завоевал Институт физики, обыграв со счетом 2-1 шахматистов из Института международных отношений истории и востоковедения. Финальная партия партии самое главное, я считаю, что победила Алина. То, что у нее принципиальный соперник был. Я проиграл на первой доске. Но... Силу того, что я, может, сыграю слабее. Ну и вторая доска, как мы и планировали, должна была выиграть. Вот мы выиграли два этим Роман Полинсков, Ильгиз Загидуллин, Универ -Ньюз. Национальное достояние – это то, что оставили нам наши предки. Неизгладимый багаж, который включает в себя язык, культуру и, конечно же, быт. Так в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялся гала-концерт фестиваля «Национальное достояние». Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете.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 Каждым годом фестиваль «День первокурсника» становится все ярче и грандиознее. Самые талантливые творческие студенты первого курса не перестают удивлять зрителей и членов жюри. Как прошел Казанский фестиваль, узнаешь в сюжете Елизаветы Евтифеевой. 2 декабря в Международном информационном центре состоялся гала-концерт Казанского открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2016». В нем приняли участие лучшие студенческие коллективы высших учебных заведений Казани. Сам фестиваль проводится уже в 23-й раз. В фестивале участвуют более 14 вузов города Казани, но однако же наш фестиваль является открытым казанским, то есть со всей республики могут участвовать разные вузы, так же это как с города Набережной Челны, например, или же с Нижнекамска». Они бороли за звание победителей по различным творческим направлениям – хореографическое, вокальное, театральное и оригинальный жанр. Это была самая настоящая возможность проявить себя при большом количестве зрителей, показав на сцене свои таланты. Так студенты КФУ вокального коллектива «Мелоди» сразили зрителей не только своей красотой, но и оригинальностью исполнения народной песни. С вокальным номером «Вишня». Он в народной стилистики, но переделан в современной обработке. Эйфория. Фари, Невероятная эйфория. Усталость. Потому и что усталость. Потому что буквально 10 минут назад мы приехали с другого выступления. Гала-концерт собрал на одной большой сцене Мицы неимоверное разнообразие номеров разных вузов. Кроме творческих коллективов Казанского федерального, свои таланты представили и другие вузы города. Особенность этого номера в том, что очень динамичный, веселый, энергичный. В нем нет перерыва, затухания, замедления. Всегда все на очень высоком и большом темпе. И сопровождается это многим количеством поддержек, Комбинация очень быстрых, очень энергичный, энергичный танец. Мы же представляем Энергоуниверситет, поэтому у нас все танцы очень энергичные. И, конечно же, самые лучшие номера пяти направлений были почетно награждены и удостоены различных званий. КФУ КНИТУ имени Туполева и КНИТУ получили награду за лучшие выступления творческих коллективов. Выступления студентов оценивали жюри, в состав которого вошли режиссеры, артисты, педагоги творческих вузов и представители организаций, учредителей фестиваля. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Пока студент, не замерзай. И не забывай, уходя, надеть шапку. Oh <laughs>